Кекс, смотрите, как он лицо делает, когда хочет гулять. Это маленькая собачка. Смотрите, он сейчас заплачет. Кекс, ты хочешь гулять? Извини, Кекс, я сейчас уезжаю, не смогу с тобой погулять. Не надо чемоданы собирать. Еще когда он хочет кушать Точнее он не хочет кушать Он просто хочет что-нибудь со стола Он делает точно такое же лицо Говнюк, маник С этого начинается мой челлендж 24 часа в аэропорту Обычно всегда, когда да, Самолет приземляется, все куда-то спешат Я выхожу из Самолета, самый первый и сейчас мне спешить абсолютно некуда Потому что мне торчать в аэропорту Гребанок 24 часа И поэтому я решил подождать до последнего и выйду из самолета последний. Это видео. Еще мне снова предстоит преодолеть тот барьер разговора на камеру в общественном месте, так как я уже не снимал блок практически год, может чуть меньше, в общественном месте, поэтому мне, наверное, будет первое время сложно разговаривать с камерой, потом я привыкну, и мне будет уже пофиг. Сейчас в голову пришла идея, что будет, если не выходить из самолета вообще, предварительно что-то уснули. Возможно, лишь сейчас это не проверится. Блин, сейчас я понял, что все мои планы обломались, потому что вон автобус. И думаю, я зайду в него последний, и вообще лоханулся, нужно было все равно выходить первым. Тоже можно есть еще второй автобус, надеюсь, я на него попаду мне очень хотелось бы от самолета идти пешком до аэропорта 24 часа в одном аэропорту, вы понимаете, это слишком жестко. я даже дома не смогу, наверное, просидеть 24 часа, хотя, кого я я дома просижу и больше. Сразу вспомнил фильм, называется «Терминал», там про чувака, который приехал с какой-то деревни в США, и его государство разварилось, поэтому он был вынужден жить в аэропорту. Там, кстати, снимался актер из «Беги лес, беги». Он в главной роли. Я, кстати, сейчас вообще иду непонятно куда, потому что времени у меня еще уйма. И этот аэропорт я пройду еще вдоль и поперек 20 раз минимум. Вот, фильм Терминал, очень интересный. А главное, я узнал себя. Так что посмотрите, когда ничего будет посмотреть. Куда я иду, непонятно. Выход. Наверное, это то место, где ждут кого-то. Но меня тут никто не ждет. По-моему, меня вообще никто нигде не ждет. А... Да, я убедился, меня никто не ждет. И куда мне сейчас идти? Не знаю. Я не спешу. Ах да, еще совсем забыл сказать, что у меня осталось всего 500 рублей, поэтому мне нужно будет как-то выжить сутки на 500 рублей. Конечно же в своем городе на 500 рублей я бы без проблем смог бы выжить, но тут посмотрите какие цены. Итак, начнем. Липтон 100 рублей, кола 100 рублей, сэндвич 150. Ну в общем вы сами все видите, мне ни к чему это комментировать. Не знаю, по-моему на 500 рублей я тут сильно не обожрусь. Пойду поищу что-ли более дешевые места, где мне можно поесть. Все, дядя охранник меня сориентировал. Теперь я не паникую. Он сказал, что там, где зона ожидания, где стоят все люди, там можно пройти и сделать пересадку. Я хочу для начала вообще разобраться, куда мне нужно будет идти, когда мое время настанет. Сейчас я буду петлять и ближайшие мои цели найти это место. Все. Зацените, что нашел. Спиннеры. Почему бы и нет? У меня как раз осталось всего лишь 500 рублей. Они стоят 300. но, в принципе, на 200 рублей я, наверное, смогу выжить. Поэтому... Отлично. У меня теперь есть спиннер. Еще серьезно поверили? Это мой спиннер, поверили. Мне все равно делать нефиг, это мой старый спиннер. Вы думаете, это мой оператор заранее встал и расположился камеры? Нет, просто это мне нефиг делать, поэтому я устанавливаю камеру, делаю проходки и потом хожу и ее забираю. Вот. Итак, я нашел синапон, посмотрим какие там цены. 250 рублей салат, 270, какой-то непонятный бургер 320, 250 рублей за три кусочка курицы, салат, сыр и пару сухариков. Я думаю, это не лучший вариант, который я пока что нашел, поэтому продолжаем поиски. Меня покормили в самолете, там были два маленьких невкусных сэндвича с курицей от S7. Большое им спасибо, меня чуть не сточнило, прямо на месте. И я не знаю, через сколько чувство голода опять вернется ко мне. Наверное, часа через два хочу кушать, а мне тут напоминает 24 часа торчать. Если посмотреть город обломалось, потому что за несколько дней до моего вылета моя девушка опоздала на самолет буквально на 5 минут И, конечно же, S7 ее не пустили Поэтому у меня паранойя И я не хочу больше таким заниматься Вот S7 говно О я узнал знакомое место во, я тут уже был в прошлом году два раза, позапрошлом году, позапозапрошлом году И знаете, всегда, когда я тут бываю, мне приходится заново ориентироваться Заново запоминать, где находятся какие места, где какие входы И я думаю, что этот челлендж отличная возможность выучить этот аэропорт И больше никогда не тупить со стойками, с этими прочими кафешками и местами Я буду знать этот аэропорт как свой второй дом я учил запах еды и решил подойти к этому ресторанчику, пока смотрел цены. Что я хочу сказать? Впечатляет минеральная вода 300 рублей. Пожалуй, пойдемте дальше. Смотрите, какой отличный штатив я придумал. А, Короче, надо поставить будильник на 10 часов утра, чтобы не проспать. И будет забавно проспать самолет. И вообще не знаю, я пока не решил, буду ли я вообще спать. Нужно ли мне это чемодан на крадут, достанут все вещи из моего рюкзака, и я поеду ни с чем. Пока что такие новости, а я тут всего минут 10 Оп-оп-оп, кажется я нашел бургер. Короче, я решил, наверное, идеальный вариант будет это поступить как этот паренек. Не поверите, но в аэропорту есть свои какие-то местные локальные алташи, которые пока я сидел за столиком в Бургер Кинге часа три, успели до меня докопаться. Я просто сидел за столиком, они ко мне нагло подсели, не спросив, можно ли это сделать, нельзя. Просто подсели, начали пить пиво, что-то есть картошки. чё, камера? Покажи, не снимай. Ну, в общем, такая история, вы знаете. что мне за это время, пока я сидел в Бургер Кинге, не знаю, часа прошло часа два, может быть, два с половиной, я успел поиграть в игру, единственную игру, которая у меня есть на компе, единственная игра, в которой я, в принципе, умею играть, это Generals, генералы на русском, возможно, кто-то знает, типа Oldfaga по лайку. В общем, что, ко мне... Обратилась женщина, сквозь наушники, что-то там смотрю, поднимая голову из ноутбука, руками машет. Такая говорит мне, рассказывает свою историю, как она два дня сидит в аэропорту и не может купить билеты. Она попросила, чтобы я ей настроил интернет, чтобы она хоть как-то смогла связаться с внешним миром и купить себе билеты. В итоге я спас, буквально махнув рукой. И все начинает работать. Э, вот э, два дня вот эта вот женщина сидела, и могла купить себе билеты, а все было так просто. В Бургер Кинге мне слишком от локации, поэтому я решил найти какое-нибудь такое место подороже, где можно будет уже расположиться более безопасно, как оказывается, и в аэропорту можно найти алкашей. И, ну сесть поудобнее что ли, чтобы с вайфаем все как нужно, так как оказывается в Бургер Кинге в аэропорту нет wi fi это очень глупо потому что когда я узнал, что там нет Wi-Fi, я понял, что я там ничего не буду заказывать и что я там ненадолго, но что-то хожу кругами бесцельно не знаю, нужно зайти куда-нибудь вглубь, потому что одно и то же одно и то же, ну делать мне нечего и налички у меня по сути нет, поэтому я решил, почему бы и нет просто снять деньги никогда не был так рад Все правда я не особо голоден, но просто нужно же как-то время занять, поэтому я решил вот, взять вот, себе картошку и пепси. Для лайфхак для тех, кто будет дома дедал в общем. Помните, да, я вам показывал, что бутылочка 0.5 стоит 100 рублей. Так вот тут литр 25 и она стоит 120 рублей. Так что покупайте в KFC пепси. В принципе, я уже все тут посмотрел все цены и все средний человек самый маленький так что ну, извините когда пепси кажется повлияло на мою речь в общем самый маленький средний человек вот здесь это конечно же не реклама находиться в этом аэропорту еще часов 12 я все это время пытался подключиться к дурацкому Wi-Fi. Я даже специально купил еды, чтобы сесть за столик и подключиться к Wi-Fi от KFC. Чтобы не было наверняка уже никаких проблем, так как в Wi-Fi Домодедово подключиться практически невозможно. И KFC Wi-Fi грузит одну страницу со скоростью 5 минут. И в итоге я сидел, смотрел видео с телефона через 3G. Сейчас я ищу туалет. И я не знаю, по-моему, я заночу в туалете. этот хлоп превратится 24 часа в туалете. Не потому что KFC плохо воздействовал на мой желудок, а потому что, как видите, я с чемоданом, с рюкзаком, и у меня все ценные вещи находятся именно там. Вот. Я не знаю, что я буду делать, где я буду ночевать. Я не очень хочу ночевать как-то в обнимку с рюкзаком и чемоданом. Это как минимум будет смотреть странно. Поэтому я хочу сейчас найти туалет подальше. Вот э, скопление людей и попробовать там уснуть. Ну, либо хотя бы просто сходить в туалет, потому что я уже очень долго терплю. Ну, сложно было уйти из того места на диванчике в KFC, так как оно достаточно комфортное по сравнению вот с этими местами, где люди mm. разлагаются. Вот. Еще место поинтереснее. На связи. Как я понял, тут еще есть уровень 2. Это зона вылета, но я так понял, если я туда зайду, то я оттуда уже не выйду. Ну что ж, рискнем, может быть, там меня ждет много чего интересного. Ты нашел себе топовую лавочку, где можно было лечь, спать. Я сразу хомутали. Быстро байкеры. Вон они, кстати, сидят. Не знаю, как-то пропало желание на ней спать. В KFC у меня остался какой-то дичайший налет на зубах, поэтому я решил почистить зубы. Фу, это так мерзко, чистить зубы для если составлять рейтинг туалетов дома дедово то слева от главного входа глубоко глубоко идти можно найти хороший туалет и даже возможно наверное в нем переночевать это я сейчас проверю Но в прошлом туалете я не стал ночевать поскольку там слишком воняло и слишком большая была посещаемость в этом никого нет уже на протяжении пяти минут Лавочка освободилась, а вон там находится тот туалет, а вон там главный вход. Если у вас будет такая ситуация, вы знаете, где пережить этот момент. Все, я уснул, проснулся, вот я уже в автобусе и еду в самолёт. Я домой.